Добро пожаловать на канал Time to go Будь в курсе всех самых важных событий. Жители России может заставить выйти на улицы поражения на фронте, ведь военные неудачи могут запустить процесс поиска виновных внутри России. Руководитель Гур Кирилл Буданов рассказал, что российские военные, политики и бизнес-элиты имеют разногласия и противоречия относительно войны в Украине. Но Россия... Это не то общество, где будут какие-то изменения, как у нас. Не нравится, вышел, сказал, тебе что-то ответили, дальше кого-то на Майдан вывели. Там так не работают, сказал Буданов. Отвечая на вопросы, какие события могут заставить россиян выйти на улицы на протесты против власти, Буданов заявил. Что если смотреть на историю России на разных этапах ее существования и проанализировать, что выводило людей на мятежи, восстания, митинги против власти, то во всех случаях это были военные поражения. И один из очень немногих случаев – это случай 1993 года. Он был основан немного на других основах. Но больше ничего не может быть. Военные неудачи приведут к поиску виновных. Поиск виновных приведет к следующим событиям. Но надеяться на то, что выйдет российский народ, не следует, уточнил руководитель ГУР. Отвечая на вопрос о представителях военно-политической прослойки и бизнеса в России, он заявил, что далеко не все из них выступали за широкомасштабное вторжение в Украину. Выступал исключительно Шойгу, Герасимов за... До последнего держался Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал «Нет, там все нормально, мы готовы». И еще несколько функционеров. «Все», — заявил Буданов. «В России заявили, что 24 апреля Белгородскую область якобы атаковали дроны со стороны Украины, однако никаких потерь нет». Об этом пишут российские пропагандисты. Пропаганда РФ заявила, что в сутки Белгородскую область якобы 10 раз атаковали дроны. Целью ударов, по версии оккупантов, была подстанция и средство наблюдения. Россияне посетовали, что пограничный с Украиной регион начали обстреливать с 9 часов ровно утра и до 20 часов ровно. Там успели отчитаться, что якобы воздушные цели они сбили, а те, которые не сбили, атака была неуспешной и все обошлось без пострадавших. Журналисты издания «Политика» предположили, на каких участках фронта армия Украины начнет контрнаступление. Украина сбивает Россию с толку, посылая ей ложные сигналы накануне контрнаступления своих вооруженных сил. Об этом говорится в материале «Политика». В преддверии долгожданного контрнаступления, до которого остались считанные недели, скорее всего, середина мая, если земля будет достаточно сухая, или, возможно, в начале июня, Украина посылает столько ложных сигналов, сколько может, чтобы запутать Россию, когда и где она нанесет удар, говорится в материале. Издание подчеркнуло, что журналистам уже запрещено посещать отдельные участки фронта в Украине. Журналисты считают, что больше всего оккупанты опасаются удара на юге, потому что успех там действительно заставит Украину вскоре нацелиться на Крым. Журналисты рассуждают, что Россия больше всего боится наступления ВСУ на юге из Херсона и Запорожья или обоих в направлении Мариуполя-Бердянска. Мелитополя и Токмака с целью разрезания так называемого сухопутного моста, соединяющего материковую Россию и оккупированные ею южные украинские территории через Крымский перешеек, аннексированный Москвой в 2014 году. Успех там действительно заставит Украину атаковать Крым вскоре после этого. То, за что громко выступают генералы США в отставке Бен Годжес и Дэвид Петреус. В последних интервью Годжес сказал, что, по его мнению, Крым является ключом к прекращению войны, колоссальным военным поражением России. И недавно также сказал, что этим летом следует поддержать украинские силы в их попытках вернуть Крым, что приведет к полному краху кампании России. Российские войска в последние недели укрепляли Запорожскую область и строили оборону. Они также укрепляли оборону на севере Крыма в течение месяцев. Многие аналитики считают, что бой за Бахмут в Донецкой области заставил Россию ослабить свою оборону в других местах. И именно к этим пробелам, скорее всего, будут направляться украинские силы. В дополнение ко всем этим возможностям, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на прошлой неделе пыталась посеять еще больше путаницы уменьшая идею единственного большого украинского удара, предположив, что некорректно говорить узко о контрнаступлении. Украина, безусловно, имеет много альтернатив вдоль линии фронта, но большинство военных аналитиков все еще соглашаются, что один серьезный удар – наиболее вероятный сценарий, поскольку у страны нет достаточно танков и брони. В частности, большинство подразделений врага на важных участках фронта укомплектованы мобилизованными бойцами. Они вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое наступление. Окупанты плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ из-за одержимости России тактическими наступательными операциями. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Российские войска в дальнейшем прибегают в основном к небольшим фронтовым атакам, чтобы получить тактические успехи на ограниченных участках фронта. Эти немасштабные атаки не требуют особого привлечения возможностей командования. В то же время гораздо сложнее оборонные маневры захватчиков против широкомасштабного контрнаступления украинских войск. Эти маневры врага потребуют привлечения и тщательной отработки командованием и управлением больших подразделений и больших территорий. Силы обороны Украины будут определять время и места, где будут проходить бои. Вероятно, украинцы будут давить на гораздо более широкие территории, чем сектора атаки, на которых обычно сосредотачивались вражеские командиры россиянам может прийтись полагаться на все свои части и воющие подразделения, а не на избранную группу. Скорее всего, оккупанты будут вынуждены координировать оборонные операции всех своих подразделений одновременно. Отмечается, что опыт боевых действий большинства российских тактических и оперативных командующих вряд ли позволит подготовиться к вызовам, с которыми они могут столкнуться. Аналитики обращают внимание, что большинство подразделений врага на важных участках фронта были укомплектованы мобилизованными бойцами, не имеющими опыта обороны или отхода от механизированного многобригадного наступления. Такие военные вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое наступление. В отчете оценивается, что надежная оборона противника и ретроградный отвод – могут быть затруднены распространенными и постоянными проблемами с моральным духом и дисциплиной. Аналитики сообщали о многочисленных случаях, когда российские бойцы на разных участках фронта жаловались на условия в их подразделениях. Жестокое обращение со стороны командиров, пренебрежительное отношение командования к потерям и дезертирству. В институте считают, что указанные факторы наносят ущерб сплоченности российских подразделений и могут еще больше усугубить общую оборонную способность противника. Если понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал.